В смысле, что ты закадровал голос, ты не будешь, или? Подождите, закупил. Да, и пока, конечно, помолчи. Вот этот стакан, твоя стопка, влезает? <скак> ну что ж, снова здравствуйте, уважаемые Поньк! И мы сегодня с вами устроим выбор лучшей перцовки. Выбирать будем из трех. Я их подморозил, охладил. Также мы ну, выслушаем, мои дорогие друзья, еще 7 килограмм и нудятины. Сука. что меня-то не блядь? все твои взрослые папиромы. Короче, дело-то Мы приступаем. Прежде чем, вы начнете? Вы начнете? Зачем? Вы начнете, а я тут. Внутрь посмотрю, блядь, в обратную сторону, а вы-то начинаете меня, просто иллюзия обмана Просто сходил в другой, сломал четвертую стену со зрителем. Блядь. Просто по этому начинаете, я сейчас смотрю. Так, ладно, это пройдет. Так, теперь, собственно, что тянуть кота теперь надо о ней сказать как-то. Не, не, я же здесь только про бутылку сейчас сказал, а сейчас про это. У меня голос должен был выключиться после первой стопки. Ну, выключился. Надо было на мою налить тебе. Я уже другую готов протестировать. Ну, возьми то, стакан-то из него что-то пили. Я хочу выпить из него. Так так же... А в следующий раз тогда уже давай. Да, давай это в одну соль. Можешь пока чечпунчик поделать? О, у меня палец это. Стерся еще этот палец. Хорошая процедура. На это похоже напишете а что а сейчас ты все ну, пишется я тебе говорю, вот фотку сделай сейчас мы нет. как писалось так и пишется ну да вот это мастерство что только до краешка о блять я вообще нахуй не понимаю что тут происходит о тут какие-то знаки Фрода, фрода, открывай кольцо да этот факт есть все остальное о блять ебать ну реально посмотри удобно читается вот такая хуйта. Ебаный пиздец. Так вот, что поделать, жизнь такая, мы такие, ответа ему. А, так не мир а, да? а, вам нахуй пиздец. Камеру вырубай, блядь. Камеру вырубай, бляди, заказывай. Да ты ж хотел другую, чтобы это сразу и мнение они а своего закадрового голоса сказать. А, ты стопку не хочешь уменять? Мужчина армейский зацепил. Бля, что я не спросил мнения по поводу первого, раз уж ты закадровый голос не решил быть. тело промахнулся. Ничего, ну, переснил этот дубль. А, нет, вообще ничего. не, не есть слабенькая, слабенький запашок вот. Перца. Ну еле-еле, как бы легкий. Как бы ненавязчивый. Значит, не коронавирус. Значит, не коронавирус, хотя бы какой-то есть. Но он слегка, мягче, не так вот бьет по, по ноздрям. Это урожай. Урожай Это же вообще жестко. урожай, Ну, мы к урожаю сейчас еще придется вернуться, переснять этот дубль с урожаем. А, урожай, урожай же был, да? Я уже сейчас была урожай, Да. Что скажешь ты так, господин оператор? Просто, я, я пожру, говорит, пицурил, кстати, буквально твою душу мать, ты что сделал с баной вилкой? Да видите, что он сделал, блядь? Просто что, что блядь, кого я, кого я взял себе в оператора? Это психопат, блядь. Не бойся ложки, бойся вилки. Один удар, четыре дырки. Разве? Короче, ролик снимали на пиццулю, блядь. Да, после второй стопки голос изменился, что-то так бывает. Или она третья уже. Или мы никак ни же не считаем. Короче, <свечу> снимали снимали э, ролик на пиццулю, приготовили. Он, наверное, где-то уже был, или вот-вот уже будет. В общем, ищите на канале. Когда вообще в яйца, когда же тепле твои яйца, и яйца. Шлипца. Блин, а что, осталось эхо, что ли? Нам нужно больше поролона. В человеке поролон. Ладно, то такое. Вечер понедельника, почему бы и нет? Что такое мнение, скажи? там оператор только большой палец не показывает, такое ощущение, что вот ну, Пенетрацию кому-то делает, массаж что-то там, чпоньку уже, блядь, не знаю, за просто так же, хотя вроде как бы, ну то такое. Блядь, кстати, можешь это, нужно устроить для таких алко какой-то рейтинг, знаешь, как сидит в руке для драки, Саня, ну, блядь, ну подними ты глаза, вот это, как сидит в руке для драки, например, хуек 5 из 10, там еще что-нибудь, как бы это, точно, и ставить счетчиком в этом, в кадре, в натуре, нужна какую-то градацию для, ну, для бутылок, Сколько информации на сайте, сколько э, там жгучесть, не жгучесть, ну там для, для каждой водоньки определенное. В натуре рейтинг делать. Какие характеристики здесь? Как сидит в руке для драки, как сидит в руке для наливания. Э, в это Наличие перца, вот именно для, для перцовки. Э, Света, сейчас на таблицу Света, запомню. сейчас запомню, потом таблицу сделаю. Надо проговорить, главное. А ты сидишь и машешь, блядь, и палец вверх, как будто короме пенетрируешь, блядь. Четыре, Четыре графы в это. Острота, жгучесть, да, для перцовки. В этом. Обжигаемость внутри. Шестая графа. там информация на сайте ну и в принципе наверно все да ну и общий итог общий итог уже типа ну а итог на утро а как поймешь когда мешанина блядь? нет тогда общий итог а нет ну как все да вот ну 6 грамм блядь, для для какого-то общего балла нормальная идея это же как шаверма патруль блять хованского таза да какие-то баллы какие-то критерии все здесь есть вот Сервис, удобство, блядь, там, грубо говоря, вкус, красота, там... В общем, ребят, экспорт 50 стран. И горячая линия тоже рада. И горячая линия тоже это широко. Ребят, короче, 50... Звоните, вам помогут. Ну, как минимум, выслушают. Как минимум, вы же для этого. А что скажешь ты, мой дорогой товарищ оператор? Урожай будет урожай. Он говорит, что урожай Топчелова. Да нет, я знаю, всех шаги наперед. Я знал, что это, например, здесь пригодится. Так что, я забыл к чему вопрос-то. <свист> <свист> <свист> я в курсе уже <свист> Вот это... Вот это... Профибон, блять. <свист> На что был вопрос-то, блядь? На что ставка левая или Решка? <свист> Пробито ли дно? Нет, да я не в этом... А в чем цель? На ну, мысль, блядь. Насколько ну, им глубоких мыслей дальше? Чтоб... А, так на монтаже все выяснить. Я сейчас что-то хотел спросить. Я верю. Я знаю. Так а что именно? А вот это тут не будет однозначно, Тут не зайдет однозначный ответ. Вопрос должен был что делать с, с под ответом. Конечно, на утро я сажу маленькую. Все равно буду готовить новую. Орел и ревешка. Украсть собаку или коня. Или машину, блять. Просто, эту варевенкой оплепить машину, блять как мило, даже более мило, чем клей а ты что в перчатках? не смотрел на там орел или смотрел на слишком быстрая память да что, орел или решка? что значит, Что это значит? Решка? орел? Так. получается в ближайшие 5 дней мы не будем образовывать машину-бадушник и валерьянкой Кистки пришли. пришли, блядь. Ну ч, чрт, не блядь. Нужны, все болюжные твои, блядь. Киски придут. Ну ты? Ну, Тут оставил, я повел тебе решение. Ведущий такой один. И поэтому решение для, для... для того тебя использую У нас же будет еще много подол подол будет еще много. Эта ночь никогда не закончится под БКП можно? Я один раз победил братс, что просто победил Братерс, в нечестном бою, Лысого Лысовый из Зуев написал, думаешь, будут есть? Не получилось собрать за команду, бля, вместе. Зуева Зеленова, бля. Зеленого, зеленого, блядь. За Зоивка с какими-то мужиками ушел на рыбалку, блядь, просто берет, блядь, от коронавируса все, блядь, почки отказали, говорит, зато у меня жена будет кормить, мне будет платить пенсию, а я пойду с мужиками на рыбалку на двое суток. Но ну, привезу по медиалис, я полежу через часа и пойду снова рыбать, блядь. Я же взял слово баду, прилепил прям к слову в это. Душнила. Получилось баду душнило. Uh -huh. Надо было обрезать. Ну вот в этом-то. клип клипе-то. Вайл берис, блядь. Спонсор, блядь, вай, Спонсор, блядь, то, что водило иногда, блядь, в сговор вступает, блядь. Ну откуда, блядь, из ТикТока, блядь. Когда мужчина подходит? Когда мужчина подходит, блядь, ну ж подходит, блядь. Где вот, вот, ходящее сообщение. Да, пиздец, вы, А прикинь, этот монету-то отправили. Я же заказал, да, и монету, и костюм. А костюм до сих пор не отправлен. Ну какой четвертый, по-моему, или пятый день идет? Я появилась стадия заказа. А что я ищу-то? А, так мои видео, наиска. Ебать, по-моему, какое-то чудо сели пролилось. вот видишь, вот в этом моменте ой сам себе лайков наставил аж кончил. кстати один лайк есть от Зуева как перематывать то Вон, садись Вот, смотри сейчас смотри смотри вот смотри смотри Вот, смотри смотри смотри смотри смотри и ёб Нет, вот именно тот момент, где воду дуло. Вот видишь, смотри, вот сейчас стопорнул, воду душнило, тут надо было убирать, блядь. Да как бы похуй? <usup> <duh> <Programs> Я историю, про... историю про кихельницкий шлюху выложил, блядь. Мне похуй. Мне похуй. Хочу а колонки не дамо. Когда? Перед шлюхами? Определенная вс, блядь. Мы сейчас. Конечно. Это ты так видишь. М -м -м. Бля, мне вот смотри, вот так на свету смотрится, собственно. А, ну это вот, да, вот от этой части. От этой. Бля, вот смотри, вот вообще охуенно на таком освещении, да? Больше не надо. Жахнем. А, ты это? Коктейль собираешь внутри тела? Да. Можно ну, Приятно, вы... что надо написать Марии осознание, Сука, тебе говорят, блядь, ты стала сильнее как личность, а не, не, не, просто блядь, такие долбоёбы, как я делаю шаг назад, чтобы сделать два вперед а такие как она делают шаг вперед чтобы сделать три назад, блять, вот ты дошла до моих методов, все ты стала сильнее, ты блядь, внутри, рука, да, зеленая